Четыре стадии терапии. Первая стадия, она совпадает с первой сессией. На ней происходит зацепка пациента. То есть установление рабочих отношений. Определение проблемы. Мы должны ответить на вопросы, которые мы задаем при изучении русского предложения. Кто, что, где, когда, как. То есть, мы фокусируемся на проблеме. То есть, какие жалобы пациентам предъявляет, что с ним происходит, кто еще задействован в этой проблеме. Как я вам говорил, что э, окружающие люди тоже могут привлекаться, да, в качестве спасателя, сопроводителя, больную нервную агрессию, например, Будут уговаривать есть, заставлять, контролировать, еще чего-то. Вот. То есть нам нужно ответить на эти вопросы. То есть подробно изучить проблемы. Дальше. Мы изучаем, выявляем предпринятые попытки решения, о которых мы вот в первой части с вами говорим. То, что он предпринимал, пациент и его ближайшее окружение. Предпринятые попытки решения. Дальше мы определяем перцептивно-реактивную систему пациента. То есть это система восприятия реальности и реакции на нее. Что имеется в виду? Ну, допустим, Фабическая перцептивная реактивная система. Здесь что? Попытка контроль и избегания. Допустим, при обсессивно-фабической системе здесь будет э, как, э, нет, при фабической будет избегание. Избегание и запрос о помощи. А при э, обсессивно-фабической это контроль и избегание. И запрос о помощи будет тоже очень интересный. Я не могу прямо попросить, но я организую ситуацию таким образом, чтобы рядом со мной кто-то был. У меня была одна пациентка, которая страдала от э, аэрофобии с паническими атаками в течение 20 лет. Видеозапись есть. Избавилась э, за, до 10 лет. на протяжении 20 лет никто не знал, что у нее есть ограбление. Она работала инженером на заводе, она всегда ездила на личном транспорте, всегда был рядом водитель. Если нужно было по делам в Минск, она кого-нибудь из коллег просила, поехали со мной, ты мне нужен для решения таких вопросов. Ну и так далее. Да? То есть мы определяем перцептивно-реактивную систему. Дальше мы определяем цели терапии. Если свершится чудо, и как по волшебству проблема исчезнет. Как вы об этом узнаете? То есть человек должен э, из э, своего из проблемной ситуации, выйти за ее границы и посмотреть в ближайшее будущее, что там, представить себе, чем он будет заниматься и так далее. Потому что проблема, которая существует много лет, она э, ограничивает человека. У меня муниципалитет, который боялся помочиться в общественном туалете с 12 лет, обратился за помощью в 29 лет. За это время он не женился, он никуда не поступил. Работает обычно рабочим на заводе. Он не может пойти на спортивное состязание, не может пойти в кино, в театр, поехать в другой город и так далее. То есть вся жизнь крутится вокруг этой проблемы. А когда он избавился, он говорил, что если он избавится, он бы, конечно, хотел поступить куда-то, получить образование. Он бы хотел бы встречаться с девушкой, жениться, иметь семью и еще чего-то. Вот, то есть это цель. Дальше мы э, реструктурируем дисфункциональные попытки решения. Это на первой же, да? на первой сессии. Причем, смотрите, если в традиционном э, подходе, что клиническом, что психотерапевтическом, сначала идет какой-то этап диагностики, а потом уже э, вмешательство. Здесь основной э, прием исследования вмешательства. Мы выявляем и мы уже реструктурируем. Я вам приведу примеры реструктурирования э, э, и выявления проблемы при э, панических атаках. Ну, например, спрашивают, ну человек рассказывает, да, у меня вот возникает приступ страха, сопровождается сердцебиение, давление. И Мы задаем вопросы, относящиеся к так называемому стратегическому диалогу. Вопросы закрыты, поскольку данная проблема хорошо изучена. Вопрос такой, когда у вас возникает приступ паники, вы боитесь умереть, потерять контроль, сойти с ума или совершить необдуманный поступ. При панических атаках человек говорит, я боюсь потерять контроль. Дальше мы задаем вопрос, эти э, э, приступы возникают в ситуациях, которые вы можете предвидеть, или это независимая ситуация? Он говорит, да, я могу предвидеть, это возникает там-то, там-то, там-то. Мы задаем третий вопрос. И вы стараетесь избегать этих ситуаций или сталкиваетесь? Он говорит, да, я стараюсь избегать. А если невозможно избежать, и вам придется, приходится сталкиваться с этими ситуациями, вы пытаетесь справиться самостоятельно или обращаетесь за помощью? Он говорит, я обращаюсь за помощью. Итак, исправьте меня, если я ошибаюсь. Вы такой человек, у которого возникает приступы памяти в каких-то ситуациях, вы стараетесь избегать этих ситуаций, а если невозможно избежать, вы обращаетесь за Что, да. Что здесь придумано? Ничего не придумано. Несколько вопросов, ясно проблемы, принятые по решения. А дальше мы проводим реструктурирование, допустим, избегания. Когда вы избегаете эту ситуацию, вы чувствуете себя лучше ли? Да, вот, и я чувствую себя спокойней? ведь я же избежал. Следующий вопрос. А каждый раз, избегая пугающих ситуаций, вы чувствуете себя более уверенным, что вы можете справиться с любой ситуацией? Или чувствуете себя менее уверенным, более беспомощным? Вот, да, я чувствую себя, что я заменяю себя Я чувствую себя менее уверенным, более беспомощным. И дальше мы задаем вопрос, вернее мы проводим переопределение с целью получения согласия. Это важно. Мы задали два-три вопроса и мы должны переопределить, ну, переопределить целью получения его согласия. Я спрашиваю, правильно ли я вас понял? Исправьте меня, если я ошибаюсь. То есть вы избегаете пугающих ситуаций. Когда вы их избегаете, вы чувствуете себя спасенным. Но каждый раз избегая, вы начинаете чувствовать, что вы становитесь менее способны справиться с ситуацией и более беспомощным. Он говорит да. Правильно? И дальше я у него спрашиваю. А это чувство неспособности справиться, чувство беспомощности усиливает ваши тревоги и страхи или уменьшает? Он говорит, да, усиливает. Правильно ли я понял, исправьте если я ошибаюсь. У вас возникает приступ из страха потерять контроль ситуация, в ситуациях, в вы можете предвидеть. Вы избегаете этих ситуаций. А когда вы избегаете, вы чувствуете себя спокойнее, но потом вы чувствуете себя более беспомощным, и это подпитывает вашу тревожность. Он говорит «да». И увековечивает вашу тревожность. Да. То есть, избегание пугающих ситуаций подпитывает вашу страх Усугубляет проблему. Он говорит «да». И здесь мы проводим следующее вмешательство мы его провоцируем. Я не прошу вас, чтобы вы перестали избегать пугающих ситуаций, поскольку вы не можете. Но каждый раз избегая, задумывайтесь, что избегание пугающих ситуаций не решает проблему, а еще больше усугубляет ее. Просто думайте об этом. Задумывайтесь. Итак, в начале диалога пациент думал, что избегание способ решения проблем а в конце диалога он начинает бояться избегать у него изменилось восприятие эмоционально корректирующий опыт полученный на сессии. дальше мы с ним договорим ну, можно еще допустим деструктурирует попытку запроса о помощи показать что помощь на самом-то деле убеждает его ну, а дальше мы заключаем договор. Договор такой. Я собрал достаточной информации. И думаю, что я смогу вам помочь, и даже в короткие сроки. Не глядя на то, что ваша проблема существует 20 лет. Обычно подобная проблема решается за 10 сессий. Если к 10 сессии мы добьемся положительных результатов, но останется что-то доработать. Мы можем встретиться с вами еще несколько раз. Если мы справимся раньше, значит мы останемся раньше. Но если в 10 сессии мы не добьемся никакого результата, я первый вам скажу, извините, я не сумел помочь. И мы прекратим терапию. И я вам предложу какие-то другие методы лечения или порекомендую другие специалисты. Потому что в нашем. Считается, что если не сумел сдвинуть ситуацию в нужном для пациента направлении, не имеет смысла продолжать и становиться соучастником проблемы. Но, к счастью, такого практически не встречается. Удается справиться и в более короткое случае. Как будет в вашем случае, будет зависеть от того, насколько вы готовы получать. Выполнять те предписания, которые я даю. В отличие от других подходов, наша терапия имеет обратную процессуальность. Я мало разговариваю, мало позволяю говорить. Но я даю задания, которые могут показаться вам необычными, нелогичными, банальными, смешными, не имеющими отношения к делу, но вы их должны выполнять буквально и не требуя никаких объяснений. При этом, э, потом, технику коммуникации скажу. Все объяснения я даю после выполнения задания. Если вы согласны, человек говорит, да, я согласен, у меня для вас есть пару предписаний. И в зависимости от э, предпринятых попыток решения, разработаны конкретные предписания, которые пациент должен выполнять. Э -э, ну, например, при панических атаках одно из э, предписаний на первой сессии Лартина журнала. Это табличка «Семь граф». Графы такие дата, время, ситуация, присутствующие люди, <coughs> телесные ощущения, мысли, чувства, поведение. И человеку это задание дается как диагностическое. Мы говорим, вы перерисуйте ее в блокноте, носите с собой. И как только вы почувствуете, что вам становится плохо, является первая симптомия, связанные с тревожностью. Вы должны достать и записать по этой схеме. Где бы вы ни были, дома, на улице, в на работе, в магазине, днем, ночью, первая мысль достательна и написать. Не минуты раньше, поскольку это будет фантазия, не минуты и позже, поскольку это будет мастер Мне важно, чтобы вы сделали моментальный снимок своего состояния в тот момент, когда это все происходит. Мы можем несколько раз повторить в различных вариантах. Важно в тот момент это китайская стратегия. Переплыть море так, чтобы не было незаметия. Смотрите, что происходит. Мы вызвали изменение восприятия у пациента попытки попытке избегания. Страха. В результате он отправляется на две недели, и в течение двух недель случается случай, что он спонтанно, непроизвольно избегает избегания. То есть он сталкивается с пугающей ситуацией. А мы знаем, что в пугающей ситуации действуют какие-то стимулы, и у него начинает развиваться признак тревоги, Появляются первые симптомы. Он достает этот вахтенный журнал и начинает подписывать. Когда он записывает, блокируется попытка контроля. вакцина журнал вынуждает отвлечь его внимание. И приступ не развивается. И он приходит на следующую сессию говорит, спрашиваешь у него, как ваше состояние за эти две недели? Лучше, хуже, без динамики? Он говорит, знаете, лучше. У вас были приступы паники? Не было. Но может быть были приступы страха? Не было и страха. Но может быть были эпизоды какой-то беспокойства тревоги? Да, было, я вот здесь записал. Ну и там, в зависимости от частоты, резко сокращается частота эпизода. Записал. Я говорю, записывали именно в тот момент? Да, в тот момент. Скажите, во время записи вам становилось лучше, хуже или состояние не менялось? Вы знаете, становилось лучше. А как вы это объясните? Ну я не знаю, я может быть, я. Э -э там записывал, это отвлекало мое внимание и так далее. И мы ему говорим, да, молодец, значит, вы открыли для себя, что этот вакцинный журнал давался вам не только с диагностической целью, но это первая стратегия, которую вы освоили. В этом подходе мы пациенту не объясняем причины, там это, не убеждаем, не рассказываем там о методе, еще чего Наша задача столкнуть его с ситуацией, он сам не понимает, как он оказался, почему он перестал забегать, да, и пережить эмоционально корректирующий опыт. Сначала опыт, а потом уже восприятие его. То есть человек приходит на вторую сессию, и он думает, блин, чудесным образом, как-то, что произошло, я не знаю, что произошло. И только потом мы можем подвести его к осознанию, что у него есть первый инструмент, с которым, которым он может уже пользоваться целенаправленно в случае То есть, вторая стадия терапии – разблокирование проблем. Ну, это где-то с второй по четвертую сессию. Разблокирование здесь мы сопровождаем, то есть мы можем давать другие предписания вот, или видоизменять предписания данные ранее. Вот. Мы э, э, реструктурируем достигнутые изменения, мы поддерживаем пациента все заслуги, все что в случае улучшения мы приписываем ему какой он все неудачи – это ошибка терапевта. А терапевт тогда сразу анализирует. Нет у нас понятия сопротивления. Не бывает сопротивления, бывает ошибка терапевта. Это обратная связь терапевту, если пациент не, вы, не выполнил задание. Или он, допустим, получил не тот эффект, который я ожидал. И тогда мы смотрим, или я неправильно определил проблему и дал неправильное предписание. Или я правильно определил, дал правильное предписание, но не в той форме. Ошибка ошибка коммуникации была. Ну, например, дал в на журнал, ну вот вам табличка, будете заполнять, когда у вас э, будет при, э, приступ, и все. Не подчеркнул, что именно в тот момент, не позже, поскольку это будет воспоминания, что можно метафору привести для того чтобы вы журналист ведете репортаж э, с места события именно в тот момент если он запишет позже он не получит этого эффекта терапевтического эффекта живу. и бывает так что и правильное определение проблемы и правильное предписание и правильное э, в правильной форме того но ошибка на уровне отношений то есть я не зацепил пациента у нас не было рабочего альянса рабочих отношений да все то есть э, и поэтому он думает, что мне там это что за ерунда какую-то тут ерунду мне дает там э, и поэтому он не выполнил вот. значит это разблокирование проблемы Третья стадия это э, помощь установлении нового функционального равновесия. А в школе Палуальта этой стадии не было. Разблокировалась проблема, считали, что мы вывели систему из равновесия. Вот. И система сама найдет новое функциональное равновесие, но часто возникали, не часто, но ну, достаточно часто возникали рецидивы. Нового функционального равновесия. Здесь мы можем использовать технику шкалы. Спрашиваем, когда мы познакомились, решим ваше состояние оценить 0 баллов. А когда вы скажете, что проблема решена, это 10 баллов. Какую вы оценку поставите на сегодняшний день? Ну, допустим, говорит 6 баллов. А торопьет -то, видит, что уже в принципе... Он многое решил, осталось только чуть-чуть доработать, а он как-то ставит себе низкую оценку. И тогда мы ему говорим, хорошо, 6 это сейчас, 10 это когда проблема решена, а 9 это сколько? Это что должно оставаться, чтобы поставили 9? А 8? А 7? А ему уже бывает и нечего сказать. Спрошу, что вы занизили, занизили оценку? Да, потому что я думаю, а вдруг оно вернется? А вы, или вы скажете, что все, мы прекращаем терапию. Так какая реальная оценка? Он, допустим, говорит 8. То есть мы изменили восприятие. восприятие произ... Изменение восприятия происходит после. И здесь почему добивается краткосрочность? То есть быстрота изменений. Пациент, как ребенок, сначала действует, приобретает опыт, а потом его рефлексию меняется восприятие. Понятно, да? В традиционной терапии прямо наоборот. Мы сначала рассказываем, мы объясняем, мы анализируем и так далее, а потом даем какие-то задания. А ведь, смотрите, при тревожно-фобических расстройствах проблема имеет парадоксальную структуру. Пациент говорит, что я... Понимаю, что там не опасно, но ничего с собой сделать не могу. Я понимаю, что это нелепо 20 раз возвращаться, закрыл я дверь. Потом, в конце концов, я пишу в диски бумаги. Я закрыл дверь, иду на работу, возникает сомнение, я читаю и нет, пойду про Понимаю Понимаю абсурд, ничего не могу сделать. И поэтому и предписание мы даем тоже. Или с использованием стратегий, или парадоксальное предписание. Допустим, при навязчивости, когда человек там многократно повторяет какие-то действия, а закрыл ли я газ, а выключил ли я свет, или там еще чего-то, да? Мы ему предписываем эти действия. Вы, вы можете отказаться от выполнения своего ритуала, но если вы делаете раз, вы должны сделать ровно 10 раз. Ни одного раза больше, ни одного раза меньше. Или совсем отказался от этих действий. Или если сделал раз, сделал ровно 10 раз. Ни одного раза больше, ни одного раза меньше. Или не делаю эти действия, отказался. Или если делаю раз, делаю 10 раз. При этом мы смотрим глазные мешки. Это внушающая коммуникация. Мы повторяем и так далее. Куда смотрите? Глазные мешки. И еще на протяжении всего сеанса. Вот так 4 секунды. Лоб переносится, лоб переносится, лоб переносится. Потом так. И потом на протяжении всего э, сеанса мы обводим овалы. Да. Для чего это делать? Для утомления зрительного анализатора э, и повышения. Пациента и получение его Конечно. В этом подходе, значит, что взято за основу? Системная семейная терапия школы Пауальта и Эриксоновский подход. То есть, ну это поздний Эриксон, когда он уже давал прямые предписания или парадоксальные, и когда он значит, занимался гипнозом без формального наведения трассов, внушающая коммуникацию. Поэтому и метафоры, и анекдоты, и э, вот эта вот э, техника, направленная на утомление зрительного анализатора, и парадоксальное предписание, и важно это предписание дать такой упаковке этикет, так чтобы пациенту захотелось его. Мотивация. Когда просто дашь, толку не будет. Дальше смотрите, стратегический диалог, 2-3 вопроса и переопределение с целью получения согласия. То есть в ходе диалога в контакт. Дальше мы его зацепили, мы его повели. стратегема загнать врага на чердак и убрать лестницу. Вопросы как воронка сужающимся корпусом. И мы приводим его в точку, когда не из, э, изменения неизбежно. То есть предписание следует из предшествующего дела. На средней стадии терапии, третьей стадии, мы увеличиваем промежутки между сессиями. Встречаемся не через две недели, а через три, не через три, а через четыре. То есть даем больше автономии пациенту И На завершающей стадии. Мы разъясняем все уловки, и задаем вопрос пациенту, как разрушить. Если бы вы сознательно хотели разрушить достигнутые вами результаты и сделать так, чтобы проблема вернулась. Что вы бы должны были предпринять? И Он говорит, я должен был начать прислушиваться к себе, избегать пугающих ситуаций разговаривать о проблемах, просить о помощи, лезть в интернет и так далее. То есть он должен четко сказать о предпринятых попытках решений, которые усугубляют. И мы его поздравляем, что он справился с проблемой, вот. И что это его за сука? Он говорит: ну как же, доктор, вы же ж, это же благодаря вам. Нет, нет, нет. И чтобы до него дошло я вам расскажу, и на этом завершу наше сегодняшнее занятие, метафору, историю, которая рассказывает Джордж Наргона. У Али было 39 верблюдов. Когда он умирал, он завещал свое имущество своим четырем сыновьям. Но поскольку был хитрым человеком, он написал хитрое завещание. Старшему сыну он завещал половину всех верблюдов, сыну, он завещал одну четвертую часть, третьему одну восьмую, четвертому одну десятую часть, семью. и умер. сидятся сыновья, пытаются разделить это имущество, начинают спорить, конфликтовать, поскольку 39 не делится ни на два, ни на 4, ни на 8, ни на 10. Мимо проезжал раби или там мула, или просто путник приезжал, его привлекли эти крики, он подъехал к ним на своем верблюде, они обратились к нему за помощью. Он сказал: "Хорошо, я, я, хочу, я э, помогу вашему буру". Слез верблюда поставил его рядом с тридцатью девятью, получилось 40 верблюдов. Старшему сыну он дал 20 верблюдов, половину. Второму сыну 10 верблюдов, одну четвертую часть. Третьему сыну 5 верблюдов, одну восьмую часть. И последнему младшему сыну четыре верблюда. Одна десятая часть. 20 плюс 10 плюс 5 плюс 4, 39 верблюдов. Сел на своего и уехал. Вот эта метафора, это э, то, э, как сказать, это хорошая иллюстрация краткосрочной стратегической терапии.